Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня очередное необычное видео Я вас познакомлю с Константином Грищенко. Это чемпион диск области по фидерной ловли. Он расскажет новичкам, которые пришли недавно к фидерной ловле, об азах, моментах и нюансах, отличиях между катушками, кормушками удилищами, предназначенными для фидерной ловли. Ну что ж, поехали, друзья. Надеюсь, видео будет очень интересным. Так, друзья, ну давайте поближе познакомимся с Касатином. Я, я даже присяду. Да. Здравствуйте. Э, Константин, расскажите для начала, какие у вас достижения в фидерной ловли и вообще как спортсмен рыболова? Первый мой турнир был в Кубок Одесской области по фидерной ловле на трунчике. я там занял со старта четвертое место, это к тому, что не стоит бояться участвовать в соревнованиях, это нормально, все выигрывают, проигрывают, все учатся. Бояться этого не стоит, я тогда, будучи Любителем с одной удочкой приехал и занял вполне хорошее место на топовом турнире в области. Ну, многократный призер чемпионата в Одесской области, кубка Одесской области, призер в личном зачете. Был спортсменом года. Это покойный Сергей Петрович, светлая ему память. Решил от себя выделить мне просто такую номинацию сделать, потому что участвовал там за сезон в более чем 25 турнирах и вполне успешно по Украине и ближнему зарубежью. Многократный участник чемпионатов Кубка Украины. В 2018 году участвовал в отборах на чемпионат мира. Но не прошел, так сложились обстоятельства, ну, уступил. Потом, здесь мы находимся на реке Днестр, на 46-м километре. Проходит, к примеру, два года, в 2017-2018 году, называется Кубок Трех сезонов Формат очень интересный, два тура весной Два тура летом, два тура осенью Есть победители каждого этапа, есть победитель общего Это турнир по матч-фишингу, где разрешены И поповочные монтажи, и фидер Два года выигрываю Данный кубок Вот хочу выиграть в треть Посмотрим, к чему это приведет Выигрывал в прошлом году кубок Днестра Наших ребят в Молдове Где там присутствовали молдаване Мы, ну и ребята еще в Украине были Не только Одесса Костя, расскажите, пожалуйста, зрителям канал «Всё для какие какие-нибудь фидерные секреты, фишки, моменты. Особенно, что касается оснащения удилищ, фидерных mm -hmm. оснасток. Все да. понятно. Давайте начинаем с поводочниц. Где хранить поводки? Так. Такой, вроде бы, простой вопрос, но емкий. Вариации масса, как всегда. Даже у меня их, к примеру, уже три здесь. Чего все начинали? Наверное, с обычных поводочниц. Это, в принципе, поводочница пополочная, но и фидеристы не спортсмены пользуются принцип простой крючок вяжется в длину по колышкам цепляется вот за колышек зацепился натянул и вставил подписал для удобства и все все готово вот те поводочки. Ага. все емко все хорошо это формат поплавочной ловли по большей части но фидре тоже можно потом есть поводочница вот уже многострадальная где-то на дамбе упала здесь очень интересный принцип немногие его понимают любителям или человек, который столкнулся с этим в первый раз Сложно это тем более понять То есть есть вот у нас поводочек Мы его вот так вот достаем Очень просто Вот он у нас Одним движением достался Вот крючок Вот петелька Поводочек угу. Вот у нас сколько здесь? 100 сантиметров Так. Как мы его цепляем? Связали Во-первых, есть отличная штука линейка Вот линейка То есть мы можем отмерять длину Не отходя от кассы Ну, здесь надо поджать Вот то есть выставляем 30 сантиметров соответственно, 30, 60, 90 и вот у нас 100. Угу. То есть мы знаем длину поводка. Вот. Как его вставить? Очень просто. Цепляем за колышек крючок и легким движением уверенным руки всовываем леску в неопрен, переходим через колышек. Вот, просто перешли и возвращаемся в эту же ячейку. Не надо переходить на другую. Uh -huh. подходит это же дошли до этого колышка перешли обратно uh -huh. принцип очень простой. на повторении. в чем фишка поводочницы а можно заготовить несколько сотен поводков uh -huh. которые будут храниться очень долго и очень качественно. и в любой момент можно использовать и можно использовать кучу разных вариаций вот подписывайте очень удобно здесь да, здесь номера просто вот у меня как идет размер крючка модель крючка диаметр поводка, длина поводка. Mm -hmm. То есть у меня в таком формате к этому привязываться не стоит, это мы. Она двухсторонняя, с другой стороны, которая уже не сильно починена, mm -hmm. та же самая история. Для удобства, вот я запихнулся до колышек, у кого толстые пальцы, будет помогать. Третий вариант у нас бобинки. Сейчас спортсмены массово переходят, да и любители тоже, очень удобно. Единственное, к чему стоит стремиться, не стоит брать бобинки очень маленького диаметра, потому что есть теоретическая версия, что поводок будет больше закручиваться, но это как бы практика не подтверждена, потому что у меня их не было все очень просто есть поводок, также подписано бренд, номер крючка модель крючка, размер крючка модель крючка, диаметр лески длина, все очень просто вот, вот крючок, мы его вставляем в тело угу. потом легким движением руки разматывается и доходит до следующего крючка и когда нам нужно снять поводок мы просто снимаем эту петельку и вставляем опять в тело. И вставляем обратно. И при этом у нас вот наш красавец поводок. Угу. Также процесс вязания обстоит в обратном порядке. Зацепили в петельку. Сделали несколько витков. У меня тут будет больше, чем несколько, потому что длинный поводок достаточно. Сколько тут? 120 и вставили в тело. Угу. Все, все просто. Можно навязать много видов крючков, много диаметров лески, занимает это немного места. Небольшой минус, если хранить без коробочки, такие же варианты, вот как с AliExpress, продаются без коробки. Использовать можно, вообще нет проблем, кроме как ветра. Бывает ситуации у меня лично были, когда потом приходится ловить эти бобинки на воде. С коробочками дела обстоят приятнее. И закрыл, поставил на стол. И все хорошо стоит, никому не мешает. Это касаемо поводков. Да, и один маленький вопрос Давайте. по поводу поводка. Скажите, а какие длинный поводков вы используете у ловле? длинный поводков. Сейчас правилами разрешены поводки, но ну, я имею в виду в спорте, от не меньше, не короче, 50 сантиметров То есть я все равно беру это за основу, потому что в первую очередь для спортсмен, времени на любительские выезды крайне мало. Но бывает грешу на любительских выездах. Не стоит загонять себя в рамки смотреть блогеров и думать что вот 120 сантиметров и только так не короче бывает рыбы ловится на 10 сантиметров на 20 на 30 как в целом реагировать за основу стоит брать усредненный поводок то есть можно выходить там с поводков 60 80 сантиметров Начинается с короткого так будет удобнее для любителя в первую очередь, потому что не всегда нужен длинный поводок. Сказать какую-то закономерность, можно, например, в ловле белой рыбы в плотвы, к примеру. Когда рыба клюет в ярусе, и у вас поклевка происходит очень быстро, еще в моменте анимации. То есть у вас тонет кормушка, а поводок длинный, к примеру, 120 см. То есть у вас тонет сначала кормушка, она упала на дно, а поводок еще имеет какой-то лифтинг. Особенно, когда вопрос касается течения. И вот плотва, то есть если у вас будет поводок короткий, вот эта зона лифтинга, у вас будет очень маленькая плитуда. То есть оно упало и все. А со 120 м поводком у вас будет шире диапазон и больше будет, дольше происходить это падение. На котором рыба активная берет. То есть в этом случае в ловле плотвы нужен такой поводок длинный. Когда речь касается активной среднекрупной рыбы, там карась, карп, подлечь тот же наш. Которые все говорят лещ, но с ним у нас туго У нас подлечь Или козлы, можно так их называть Зачастую работают лучше короткие поводки Почему? Потому что эта рыба Поскольку она крупная, все равно доминантная Она себя чувствует более спокойно И она питается зачастую непосредственно на самом столе то есть у вас кормушка упала, корм выработался и есть какое-то там пятно. Если плотва больше работает, клюет в каком-то шлейфе, то тот же карась, подлещ ест непосредственно с точки. Именно поэтому бывают ситуации, когда карася на соске ловят лучше, чем на фидер, потому что он более контактно берет. И в этом случае можно укорачивать поводок, ставить более крупную приманку, насадку точнее, и успешно ловить. То есть в целом жестких рамок нет, надо всегда пробовать Бывает леща ловишь на полтора метровый поводок Бывает на двух с половиной метровый поводок Бывает и такое Ого. Поэтому нужно пробовать, пробовать, пробовать Начинать лучше 60-80 сантиметров Дальше действовать по ситуации Расскажите теперь про кормушки ваши Я смотрю у вас их так много и все разных модификаций Да, кормушек много Так, Вот есть пуль Это я сейчас вот на сезон себе заказал В чем преимущество? Она хорошо летит за счет вынесенного вот этого центра тяжести, если сравнивать ее с обычной кормушкой. То есть такая кормушка 70 грамм, и если взять такую кормушку 70 грамм, вот примерно, при одинаковой кормоемкости, вот здесь плюс-минус, эта кормушка полетит дальше. И, в принципе, значительно дальше. Но в чем проблема этой кормушки? На течении ее может катить. То есть вы забросили, она приводилась как-то так, так, и бывает ее протягивает. Это первая проблема. Вторая, если вам нужно делать поджиговку, что такое поджиговка? То есть вы забросили, рыба активно не клюет, и вы подтягиваете просто удочку на себя, тем самым смещая оснастку. И приманка выдает какую-то анимацию, и рыба атакует насадку. И в этом случае тоже пули неудобные. Они не протягиваются так легко, как протягиваются обычные клетки. Поэтому эта дальность это на протяжку и для течения еще есть по течению ну конечно такая пластик всплывает лучше с крыльями М -м, гораздо лучше чем обычная клетка или та же пуля Ну и летит она хуже соответственно если есть какой-то боковой ветер будут влияния то есть будете не попадать в точку или в целом по дальности они тоже будут уступать но всплывают тогда когда у вас есть какая-то нужно преодолеть какую-то бровку крутую еще что-то эти кормушки выручают но ловить ими некомфортно, они, опять же, на выматывании создают достаточно сильное напряжение, сопротивление. И зачастую, там, когда ты ловишь спокойно вот этими пулями, и у тебя там вылетает на тебя просто эта кормушка, то с этой ты тянешь, как будто у тебя там что-то должно быть, но его нет. Есть варианты клеток с грунтозацепами. Вот так они выглядят. Это, в принципе, помогает. Это работает на течение. То есть, действительно, эту кормушку несет меньше, чем обычную клетку. О, а вот вам спортивный пример. Прошлогодний. Дело было в Молдове. Несло все. Все это 120 на 8-лбовом шнуре или 6-лбовом. И грунта зацепы не спасали, поэтому, глядя на наших... Товарищей из ближнего зарубежья по увлечению мы пришли к такому вот выводу и ловили вот так вот. Вот эту кормушку не срывала, я держал. Вот вам пример рыбацкой смекалки. В принципе, пулей удобнее ловить всегда. Она достаточно хорошо всплывает, достаточно хорошо летит, ей комфортнее. Но если ее катит, конечно, лучше переходить на клетки. Если вот на такие клетки, например, вот видите, тоже отверстие вот таких же рожек как мы видели здесь. Если вам нужно создавать анимацию поджиговкой, лучше тоже переходить на клетки, потому что клетка по дну будет продвигаться лучше, чем пуля. Пуля будет цепляться, будет скатываться и так далее. Есть вот такие кормушки. Давайте, к примеру, кормушки для легких удилищ, для пикерных. Так любимыми и многими, а многими ненавистными. Это ближняя дистанция, активная мелкая рыба. Вот, к примеру, кормушечка. То есть, эта кормушка которая позволяет активно ловить на ближней дистанции, то есть буквально там 8-10 метров. Там уклейку, плотвичку и так далее, любую мелкую белую рыбу. Там не нужны вот такие вот кормушки, которые будут бахкать, плюмкать об эту воду, иметь большой вес. Достаточно поддерживать просто активность рыбы тем, что активным кормом, который вываливается из кормушки непосредственно на приводнении. И этой кормушкой очень удобно джиговать. То есть вы ее подтягиваете, она практически не создает сопротивление. Это же такой же вариант, только более кормоемкий. Если вам все-таки нужно дать туда больше корма или же со старта. Есть вот такой вариант кормушек. Это кормушка для животной составляющей. В чем принцип? Вы засовываете сюда, к примеру, опарыша. Вот сюда засунули опарыш и закрыли. Забросили в точку, и опарыш начинает постепенно с этих отверстий выползать. Ага. То есть это в случае, когда корм не нужен. Мы этой кормушкой пользовались, когда в правилах было введено в спорте, к примеру. Нельзя было ловить без корма. И приходилось забивать кормушку. А бывают ситуации, когда рыба активна, и корм уже не нужен. То есть ты закормил, точка, она стоит. И для увеличения скорости хитрые парни вроде меня брали корм, три кукурузины засовывали в эту кормушку и ловили в темпе. Доводили судьи до истерики. Но это уже другая история. Потом, что у нас тут еще есть? Есть вот такая красота, которая с кормом, когда я ловил карпа, это закормочная кормушка, с кормом она мне весила около 300 грамм. Бросали соответствующими удилищами, летит отвратно, когда нужно массово закормить, оно есть. Есть пули с грунтозацепами. Вот, это вариант, который может нивелировать дальний заброс, как мы видим в этой пуле. И упор на течение, то есть есть грунтозацепы которые на дне в принципе держат. Варианты неплохой, я крайне редко пользуюсь, не знаю почему но это наверное какие-то мои домыслы То есть почему-то я не пользуюсь такой кормушкой, хотя имеет смысл, то есть мне проще уйти на такие грунтозацепы, чем на пулю Так, ну соответственно маркерный грузик которым нужно маркериться или желательно маркериться можно маркириться любым грузиком, можно кормушкой но этим все равно будет комфортнее и более эффективно так, Костя, расскажите, пожалуйста, про экстракторы. Кто какие любит, нет э, каких-то, опять же, рамок, есть предрассудки. Кто-то любит вот таким экстрактором доставать, принцип очень прост. Пускаете по леске, то есть заводите леску в это отверстие, э, проводите, упирается во рту рыбы в крючок, делаете такое движение, крючок, соответственно, выходит из губы и достаете обратно, вот немного на бок. Этот как бы удобный, металлический, надежный. Есть такой, он там двухрублевый, я не знаю, сколько он стоит. Две размерности с этой стороны и с этой стороны для разных типов крючков. Есть вот такое чудо, э, стомфовское. Форма может показаться странной, но очень эффективно достает крючок из пасти рыбы э, просто с полуоборота. То есть просто достаточно провести эту железку в это отверстие, в эту щель, сделать вот так вот и достаете крючок. Никаких проблем. Есть вот такой вариант экстрактора. Опять же, с двух сторон разная размерность. Но посередине у нас есть иголка, шило, как угодно. Uh -huh. Полезно для чего? Распутать что-то, пробить что-то uh -huh. и так далее. То есть на рыбалке это всегда полезно, такую штуку полезно у себя иметь. Костя, а давай теперь перейдем к катушкам. У вас, я смотрю, их очень большое количество. Вот Зрителям канала Все для клева будет интересно знать, какое должно быть соотношение диаметра шпули к длине удилища. В принципе, как и всем остальном, все очень индивидуально. Нет такого, что все пользуются одним. Даже успешные спортсмены, ловящие в одном месте в одно время, используют разные оснастки, разные катушки. У каждого есть свои причины на этот счет. Давайте возьмем разряд пикера. Вот, у нас есть пикерное удилище. Так, просто возьмем его. Для примера. Вот это удилище 2,7 для ловли на ближних дистанциях. На него, в принципе, лучше поставить вот такую вот катушечку. То есть это размер 2,5 у нас. Да, по дайве 2,5. Дайва лагуна. Нормальная катушка, на удивление живет на фидере, без проблем. По размерности эта катушка отлично сюда становится, хороший баланс в руке, все удобно, все комфортно. Но, есть но, когда вам необходимо ловить очень быстро, вам нужно очень быстро выматывать шнур. Соответственно, чем больше за один поворот ручки Катушка выматывает тем быстрее у вас будет происходить весь процесс тем быстрее вы будете лыть поэтому на этот же пикер можно использовать вот такую катушку это уже 4000 то есть выглядит она здесь уже немного несуразно вес имеет больший но выматывает она если не ошибаюсь около 90 94. а то и больше до да, сантиметров за оборот катушки соответственно mm -hmm. это помогает в скоростном уважаем стоит также уделять внимание передаточному числу это сейчас об этом даже наверное не будем говорить это нужно учитывать То есть катушка для фидера все-таки должна быть силовой если она не будет силовой механизм будет выходить со строя раньше есть вот такие вот назовем их монстры я их использую в принципе на закормочные удилище. то есть беру удилище там тестом там 150 или 180 грамм ставим сюда вот эту вот катушечку берем вот такую вот кормушку и делаем закорм Быстро и эффективно. Соответственно, она ее вытаскивает, при этом оставаясь живой. Также такие катушки нужны в ловле на дальней дистанции за счет большой шпули. Вылет с такой шпули очень эффективен. То есть отсюда вылетит намного лучше и больше, чем, к примеру, ну, соответственно, отсюда. Да, давайте возьму. Ну, да. То есть просто логически это понятно. Плюс этой катушкой эффективнее и удобнее работать за счет рычага передаточного числа и размера она мотает просто вот так вот там какие-то 120 грамм когда вот этой кормушкой но ну, если ты так съездишь рыбалок 10 в принципе ее можно будет уже или отдавать в ремонт или кому-то дарить или выкинуть но дарить нехорошему хорошему человеку что хорошим людям такое не дать. металлическую шпулю что использование со шнуром важно и нормальный фрикцион Который тоже важен для ловли. Фрикцион. Чем важен фрикцион? Им нужно пользоваться обязательно. И он нужен, должен быть хорошо настраиваем. То есть у вас должен быть мелкий ход фрикциона. Для того, чтобы вы могли настроить в ходе рыбалки именно то усилие, которое вам нужно. Чтобы не было такое, что один щелчок и у вас там сходит шнур. Один щелчок и вы уже поводки рвете. То есть это тоже важно, на это нужно обращать внимание. Круглая клипса, которая э, хорошо держит шнур. К примеру, у меня с этой катушкой были проблемы здесь тоже круглого клипса, но я ее переделал два раза, оно мне вылетало просто, не знаю почему, может мне не повезло. Что ставить, леску или шнур? Ставить то, что нужно на данный момент как это понять? Крупную рыбу, карпов крупных карасей сазанов, как угодно лучше ловить и правильнее на леску, особенно если вопрос касается стоячего водоема какого-то платника, где этой рыбы визобили. То есть если вы ловите там, где там у вас 30 густерок и 1 карп Можно еще ловить на шнур Если вы ловите целенаправленно карасе и карпов Лучше лес Почему? Потому что шнур ну, практически не имеет растяжения Соответственно, все рывки рыбы передаются четко в удилище В бланк, вам в руку и на фрикцион И шнур не терпит пренебрежительного отношения с рыбой, крупной рыбой То есть, к примеру, вы ловите на Днестре, вот мы находимся, да? У вас клюется занчик какой-то борзый на килограмма-полтора Вроде бы небольшой, но рыба здесь очень активная, речная, и сильная Затянули фрикцион, забыли отпустить Ловите там густеру, плотву Вдруг поклевка у вас мощная, вы подсекли, рыба пошла и все, прощай. Если бы у вас была леска, у вас был бы э, вот эти 4 секунды, 3 секунды, которые бы леска за счет своей растяжимости амортизировала и позволила вам принять меры, отпустить фрикцион. Или э, дать там, не знаю, даже многие ловят не фрикционом, а дают слабину задним ходом. Если такое, я так не ловлю, мне так неудобно, кто-то ловит. И, наверное, правильно делают. Я так не умею. То есть леска вам дает больше шансов на нормальный исход, даже не глядя на ошибки. То есть она прощает ошибки. То есть рыба клюнула, сильная пошла, есть время, гасится рывки. То есть если вы вытягиваете карпа килограммового на шнур, это будет что-то такое. Когда вы тянете на леску, ну, как бы, да, рыба есть, качает, но не более. А с диаметрами? С диаметрами... Опять же, все очень индивидуально. С леской что-то там 0,22, что-то, наверное, такое. У меня стоит на основе лески, я на них ловил карпов на отборах на чемпионат мира. Могу ошибаться, но очень тонко. Этой лески хватало для вываживания карпов там 3 килограмма, 3 с чем-то. То есть никаких был, не было проблем. Причем для вываживания в разряде соревнования, когда нужно это делать быстро. То есть не стоит бояться толких диаметров, но это было с использованием шок-лидера. То есть был шок-лидер из шнура, который позволял делать силовые забросы, потому ловили достаточно далеко там 80-70 метров и дальше соответственно, все напряжение весь вес брал на себя шок-лидер, а после его выброса уже шла тоненькая леска, и леска спасала на поклевках, на вываживании а в конце финальной части рыбы утомлена, вы уже выводите на шок-лидер и берете ее в подсак, то есть нужно использовать леску тонкую, если вы там, можно использовать, давайте так, можно использовать тонкую но это не обязательно, если вы любитель ездите на рыбалку хотите получать удовольствие, то можете ставить и 0,3, можете ставить и 0,4, но смысла от этого нет. То есть все равно, ну, толще даже на макушатник, чем там 0,33, я бы, наверное, не ставил. Этого вполне достаточно для заброса, там 100-граммового э, груза с макухой. Нужно стараться все равно переходить на какие-то более-менее деликатные снасти, потому что вытащить того же карпа на крокодил и вытащить там килограммового на фидер, ну, это, это надо прочувствовать. Это надо сделать один раз, и потом ты поймешь. Мы проходили это, я вывозил друзей, вывозил своих родителей, которые вроде жизнь прожили, и они все знают. Но дал фидер, мама слоила на него карася, и с тех пор все крокодилы уехали в деревню. Понятно. Скажите, а длина шок-лидера какая должна быть? Длина шок-лидера обычно идет за основу две длинные удилища. В принципе, это правильно. То есть принцип какой? У вас должно быть несколько витков непосредственно на шпуле на момент заброса, и оставаться отрезок для свиса. Вот и все. Делать шок-лидер в 3 удилища или там 15 метров, я не совсем... Ну, я понимаю, что, может, на финальной стадии вываживания это желательно, удобней. Но я бы столько не ставил. То есть, я беру две длины удилища, беру за основу. Понятно. Давайте теперь перейдем к удилищам. Расскажите о своих удилищах, которые вы используете для рыбалки. Так, давайте. Тут у нас, наверное, все просто, но, наверное, есть э, два пикера, то есть все равно у, у спортсменов есть такое негласное правило, то есть очень удобно, когда у тебя есть э, парные удилища, то есть дубли, то есть для чего это нужно, к примеру, я ловлю мелкую рыбу на небольшой дистанции, Удилище 2,7 длиной, тест здесь, наверное, грамм 40, до 45, что-то такое. У меня в ходе тура, для чего это нужно, рвется монтаж, на рыбе просто перетирается как угодно, если и это темп, если я возьму другое удилище, длиннее, с другим строем, э, все равно будет какой-то временной промежуток, когда я буду наращивать темп, когда мне будет сложно, поэтому у меня для этих дел есть такое же второе, то есть я оборвался, взял второе удилище с таким же монтажом, с таким же строем, с таким же тестом и продолжаем ловить. То есть это для спортсменов, для любителей в принципе в этом необходимости нет. Но ну, это затратно достаточно и как бы смысла в этом нет. Вообще для чего нужны удилища и какие? То есть, к примеру, можем выбрать несколько вариаций. Вот есть у нас пикер 2.70 пикера. То есть с тестом до там, 50, пускай будет граммя, я не помню, 45 вроде. Это удилище нужно для ловли на коротке, на, соответственно, легкие кормушки. Там 30 грамм максимум кормушки, чтобы не перегружать банк. Я могу сказать, что я таким удилищем бросал и 100 грамм. То есть можно бросить все, что угодно. Вопрос, как ты сделаешь заброс для чего тебе это нужно. Я бросал 100 грамм тогда, когда мне просто нужно было забросить закормочную кормушку. Я Лень бумажка была раскладывать другое. Я взял такую кормушку без вообще груза. Набил ее кормом и там вот такая кормушка с кормом весила эти 100 грамм. Сделал плавный заброс, бланки держат, все в порядке. Надо чувствовать, со временем, когда ты используешь удилище, привыкаешь. То есть на коротке легкие кормушки, мелкая рыба. Удилище достаточно жесткое Там С какими-то даже карасями По грамм 250-350 Им как бы уже не совсем правильно Ловить Потому что оно недостаточно Гасит рыбу, вяжет Потом, следующее возьмем Удилище это Preston Excel Super Feeder Легендарный, 12 футовый Этим удилищем, наверное, уже Лет 8-10 Тест его ну, Успорственно с тестом сложно Они считают тест По весу кормушки а По, по железу, давайте так Они а не по кормушке с кормом то есть, В принципе, этим удилищем комфортно Работать кормушками весом 50 грамм, 60 грамм Плюс корм Это то, что комфортно Фишка удилища в чем У нее отличная фурнитура, мачевые кольца Легкие, очень тонкий Slim Blank э, Очень качественное удилище И она обалденно вяжет рыбу То есть на эту палку можно таскать красиков, карпиков Не боясь порвать оснастку То есть удилище очень классно вяжет Очень помогает при каких-то ошибках То есть опять же С тем фрикционом Вот ты его призатянул на этом удилище У тебя рыба дернет и оборвет поводок На этом еще будет у тебя 2 секунды Когда э, будет вязать Палка рыбу И ты сможешь ее достать Это удилище для там, дистанции до 50 метров, длина у него 3,6. Для дистанции до 50 метров, для кормушек, ну, пускай будет 50 грамм, будет комфортно. Так, плавно переходим к Heavy. Здесь у нас вот есть 13-футовый Armodiel до 90. Хорошая палка, надежная. Все довольны, с кем не общался. Мой товарищ, правда, сломал когда ездил на чемпионат мира, но отдал мне свой. Так что ничего страшного. Оделался легким испугом. А оно для чего? Это удилище, какие-то. это. супер ультегра до 110 грамм. Это уже хэви удилище. Длиной 3,90. Ловить ими можно уже на дистанциях. там И в 70 метров спокойно, и больше. Кто как может. У кого селенок хватит. С кормушками 60-80 грамм. То есть это удилище, несмотря на тест заявленный 90, бросает 80 без каких-либо сложностей. Это удилище классно вяжет рыбу, Armodile, оно более мягкое. Ультегра, она все-таки выше класса, соответственно, стоит дороже. Она, конечно, получше бросает, она более жесткая, но она как-то, вот можно сказать, более правильная, что ли. То есть ты когда ее ловишь, ты понимаешь, то есть это как взять в руки одинаковые вещи, там, не знаю, любые, там, два ножа. Один дорогой, другой дешевый Вроде и тот режет, и тот режет, но тот режет как-то поинтереснее Вот здесь та же история Потом, а, еще дачмастер, старый добрый Это у нас 80-й Да, 4 метровый дачмастер с тестом 80 грамм Это тест опять же по металлу То есть мы можем им бросать 80-граммовую кормушку, не считая корм Палка тоже легендарная, очень мягкая За счет чего многие ее не понимают И к этим людям на сегодняшний день отношусь и я я ее купил, но я ее не понимаю. Я пытаюсь на нее ловить, себя перебороть. Почему пытаюсь? Потому что если взять два этих удилища, к примеру, были мы на, не помню, или Кубок Украины в Украинке, ловили леща. Не было течения, потом дали, пошел сброс воды, дали воду. За счет течения сместилась трава кувшинки, плюс там очень резкая бровка. Вот этой ультегрой, там клевал подлечь такой грамм от 300 и до там 700, наверное. Ну, бывали там и килограммовые еще у кого-то. На Ультегру я пытался выдрать рыбу. То есть надо было быстро достать рыбу. То есть это было, ты вскакиваешь на ноги на платформу, поднимаешь удилище над головой и просто выматываешь. На Ультегре у меня было намного больше сходов, чем было на Дачмастере. Дачмастер за счет своей мягкости вяжет лучше рыбу. Им надо тоже ловить. Это удилище дубина. Такая нормальная, с тестом 160 грамм. Шерман Про рост 4.20. Я ее, в принципе, использую как закормочное удилище, так и не ловлю на сегодняшний день. Хотя можно раньше ловил на дальних дистанциях, на тяжелых там, кормушках, там 100 грамм, 120 грамм. Да, если постараться, им можно и 250 кинуть, и ему ничего не будет. Палка выдержит. Константин, ну расскажите, пожалуйста, о прикормках. Какие прикормки следует использовать рыбакам именно... Весной, вот апрель-май месяц, какие преимущественные вкусы, запах и цвет будут лидировать при ловле в реке, вот карась, карп, подлещик, что вы скажете? Смотрите, ну, во-первых, фиш это понятно, это шутка. Обычно, если взять за лучше работать, давайте так, возьмем в целом в течение года, всегда лучше работают какие-то сладкие вкусы, то есть сладкие прикормки работают. Практически всегда Я не помню ситуации, когда они у меня не работали Пряные тоже работают, но На мой взгляд, пряные работают В меньшем количестве раз То есть сейчас, весной, можно ловить на пряные На острые прикормки. Они работают все в порядке Летом все-таки больше сладкие На осень опять смещаемся Больше на какие-то специи Корица, кориандр, анис, что угодно Смещаемся на это Опять же по какой рыбе? То есть лещ, сладкоежка, там, карп Больше сладкие реже стреляют специи. Плотва, густера очень хорошо всегда реагируют на какие-то такие остренькие штучки, там анисовые, то есть любят. По цветам за основу можно брать, ну, принято так, цвет дна, на самом деле, то есть рыба не должна типа видеть это пятно, не должна бояться. Но тут тоже не все так просто, крупная рыба, например, тот же карась, тот же карп, они очень хорошо реагируют на яркие прикормки, они видят пятно, они не боятся, они не боятся хищников, потому что они их переросли, то есть, грубо говоря, там карп, которому, в котором 2 килограмма, он особо не боится. То есть, щуки Днестровской. Ну да, есть там какие-то щуки по 5-10, по но тем не менее их мало. Он все спокойно чувствует, подходит непосредственно на точку, становится на яркое пятно. И начинает все это дело есть. С той же плотвой немножко другая ситуация. Плотва, но ну, опять же я рассказываю теорию, да. Но в принципе я на практике вижу отображение. Плотва реже становится на яркую прикормку, на светлую, если одно темное. Потому что теоретически она боится себя выдать, да, на ней. То есть, что она будет более видна на этом дне. Это, в принципе, работает с мелкой рыбой, более темные корма, бурые, не обязательно черные. С крупной рыбой можно использовать желтые, красные. Вот красные, на удивление, спортсмены редко используются. Красные, я смотрю, любители очень даже юзают, все в порядке, все ловится. Так что такое, сладкие, всегда практически работают, острые, все-таки больше в холодное, наверное, время года. Но это не панацея. Опять же, я говорю какое-то свое мнение, у вас может быть другое. А мясные? мясные все-таки это какие-то коммерческие водоемы на водоемах где приезжают где большой прессинг где приезжают любители ловят такими и спортсмены и ловят кормами там халибутом вот мясными как вы говорите там это работает на таких диких водоемах в принципе чаще нет чем да но всегда стоит что-то новое пробовать скажите а как вот к чесночным вариантам это ну, у нас э, вообще на Днестре как бы какие варианты чеснок карась все в порядке Ловится, очень хорошо реагирует. Только заблуждение, не слушайте, кто говорит, что рак боится чеснока. Слышал я и такое, бедные люди потом не могут от рака отмахаться. Рак чеснок достаточно любит, как минимум не против. Чеснок можно использовать, по карасю даже нужно. В спорте не используем чеснок, потому что ну, как-то рискованно. То есть в спорте, в принципе, берется за основу что-то усредненное. То есть всегда спортсмены стараются выходить с кормом, который рыбу не пугает. То есть главное, чтобы она ее не боялась, чтобы она ее не то, что обжиралась, чтобы хотя бы он ее не отпугивал. Так больше шансов в него попасть. И крайний вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как можно избавиться от тарани, вот когда вот сейчас, в данный момент времени, чтобы вот преимущественно клевал карась? вот Какие тут моменты и нюансы? Ну, если как любители, все-таки я бы ловил на волосе, на горох. А еще лучше на две большие горошины, на волос на короткий поводок, даже на тот же фидер. Может быть, флат-фидер, Может быть, ставить методную кормушку и пробовать. Потому что если сейчас сезонная миграция, идет тарань, она идет массово, она ест все на своем пути. И если вы будете пытаться, там, даже у вас, если будет карась в точке, то сейчас он вряд ли ее сгонит. Как приманить карася? Как приманить? Да. Хорошо всегда работает зерновые, пшено, резаная кукуруза мамалыга. Можно отварить просто крупу и добавить эту крупу в корм. Тоже очень хорошо реагирует. Потом, очень хорошо реагирует, но достаточно затратно, или же надо попотеть. резаный червь. Если вы добавляете пробками непосредственно, если мы говорим о фидере, резаный червь по карасю на ура. И на насадку также. Червяка, червяка, там три вот таких червяка, тогда меньше вопросов с плотвой, точнее старанию, и больше шансов, что клюнет карась, и причем достаточно приятных размеров. Ну, или же волос игоров Друзья, ну вот такое у нас интервью получилось э, с Константином. Огромное вам спасибо. Надеюсь, у нас еще не, это не первая встреча, а еще будет живем. Да, Ваш друзья, и, если к Константину будут какие-то вопросы, вы пишите комментарии к этому видео, и мы обязательно ему зададим. Большое вам спасибо, Константин. Все, всего доброго. Ловите все, рыбу. Все, друзья, вот такое у нас получилось видео. Вы были на канале ⁇ Все для клева ⁇